Трамп пригрозил разорить Турцию. Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара ударит по сирийским курдам. Об этом он написал в своем твиттер. По мнению американского лидера, после ухода войск США из Сирии, в стране необходимо создать 20-мильную зону безопасности, разделяющую позиции курдских формирований турецких войск. При этом Трамп также возложил ответственности на курдов, заявив что те не должны провоцировать Анкару. 12 декабря президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Ифрат террористам он причисляет представителей Курдской партии Демократический союз и ее вооруженные отряды Народной самообороны. Они контролируют районы на севере Сирии. Их традиционно поддерживали США. Трамп объявил о победе над исламским государством в Сирии и приказал американским военным покинуть страну в конце 2018 года.